Еврокомиссия не будет продлевать запреты на перелеты между странами. Представители Еврокомиссии признали запреты на полеты малоэффективными. Еврокомиссар по транспорту 1 Лиан сообщила, что соблюдение санитарных мер и социальной дистанции при перелетах признаны более действенными методами по борьбе с коронавирусом, чем полный локдаун в странах. Исходя из этого, Запрет на авиасообщения действующий до 31 декабря, продлеваться не будет. Неудивительно, что российские авиакомпании возобновляют полетные программы города Европы. Среди них Аэрофлот, Победа, Уральские авиалинии. Ждем открытия границ и возобновления выдачи виз в полном объеме.